Мечтатели читатели и коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациентку с матки. Делаем это по нашей методике авторской сферильной окклюзии артериального роста. Видите, я клипс наложил с одной и с другой стороны. Узел большой, располагается очень глубоко. Мне хотелось показать фрагмент. Как раз эта методика позволяет, видите, на сухом поле, абсолютно выделять тщательно миому, вот этот миоматозный узел, а вот это слизистая матки. То есть видите, насколько четко мы хорошо видим, проходим по краю, не вскрывая а, полость матки. Если, конечно, не делать окклюзию, то в этой ситуации все будет заливать у нас кровью, вот, и естественно, что а, качество выполнения этого этапа оперативного вмешательства оно будет абсолютно именено. То есть вот таким образом это выглядит. На практике, то есть, как вот так вот аккуратненько снимается слизистая, четко мы видим слои все, вот. и не вскрывая полости, делаем ее Сейчас окончательный вид, я вам оперативное вмешательство покажу. Видите, мы убрали узел. Вот это слизистой матки, не вскрытая наша, Вот мы сейчас ее аккуратно туда погрузим вниз, и будем собирать края раны, полноценным ушивать. Для этого будем применять нить Вилок послойно в несколько рядов адекватно, хорошо закроем в отсутствии полное отсутствие кровотечения из раны из нашей матки. Вот смотрите, я взял нить вилок и теперь вот таким подобным образом аккуратно закрываю рану. Видите, у нас слизистой матки уходит внутрь. Вот, не вскрытая. Вот так вот аккуратненько мы сейчас сопоставляем края раны матки, и вот так вот ушиваем. она у нас туда уходит. Смотрите, окончательный вид оперативного вмешательства, все рано на матке мы ушили, выглядит у нас очень хорошо, маточка круглая стала, осталось удалить вот этот небольшой миоматозный узелок, и вот снял я клипсы с артерий с левой стороны и с правой стороны, мы видим все здесь спокойно, там ничего не кровит. Это мы можем уже удалить без окклюзии артериального русла. Удалим сейчас паравариальный кисток и оперативное вмешательство закончим. Искренне ваш профессор Пучков До новых встреч.